Лучший телевизор – это большой телевизор. Огромный выбор моделей с большой диагональю в магазине электроники 05ру. Проспект Имама Шамиля, 5, 51, 51, 51.